Ну, вот. снова новый день, и мы начинаем видосик снова нового дня, и мы идем сейчас немного прогуляться, посмотреть здесь окрестности чё к чему. Вот, я думаю, сейчас будет интересно глянуть. Здесь хорошие леса такие, вот видно ели, это не сосны, это ели, еловый лес. Я так полагаю, что тут примерно так, такие же деревья, то как и в тайге, где-то в Сибири, потому что очень много деревьев, вот прям как в России. То есть это ели, какие-то лиственные деревья такие. Здесь природа, чистый воздух, папоротники вот такие большие прям есть, как видите, прям огромные, и хвойные. Хвойная подушка такая прям. Из высохших хвойных деревьев. Точнее, этих иголок. Вон их много-много. Да. А это типа лопухи, я не знаю, что это за растения такие. Интересно. Да, ну в лес я туда сейчас не пойду, потому как тут по простым причинам могут быть клещи и все такое. Сейчас сезон как раз, тепло, хорошо и клещи могут вылезти, поэтому... Ладно, погнали, посмотрим, что там к чему. Погода сегодня классная, ни жарко, ни холодно, мне нравится. да. На Хоккайдо очень много всяких вот ферм, как вы видите, здесь находятся теплицы, некоторые работают, некоторые нет, выращивают что-то. И дома нетипичные для Японии, я так скажу, что в Японии обычно не используют такие строения, это ближе уже к европейскому стилю такие дома. Да. теплицы но ну, теплицы стандартные из алюминиевого профиля и сверху пленкой натянут ну сверху спереди натянуты пленкой тут конечно много очень заросли, заросли очень большие вот и сзади там виднеются ели но это не голубые Ели. А обычные. Ели. Небольшая парковка, я так понял, да? Тут река. Она небольшая. Больше похожа на растительный канал. А не на реку, потому что, ну, сами видите, да? Ручеек вообще. Ну, японцы называют это рекой. Хрен ему знаю. Может быть, это река по их <свот> понятию. Так, ладно. Сейчас мы продолжаем двигаться дальше. И здесь, что удивительно, вот я вижу, что в Японии В Японии очень много вообще, на самом деле, разных культур и разных домов собрано. Вот, в частности, здесь, в данный момент, находятся больше как европейские дома, европейские застройки. Потому что японские дома типичные, они выглядят совсем по-другому. Ну, возможно, здесь просто люди живут такие, которым нравятся европейский сель, либо же архитекторы или еще что-то. Но суть в том, что это не японские дома... И выглядят они совершенно по-другому. Вот выглядят вот так вот они. Здесь находятся у них гаражи. Кстати, что меня удивило, как видите, никаких заборов нет. Все открыто. Это очень здорово. Но только вот здесь, вот спереди, чисто для красоты сделали такой заборчик небольшой. А по факту никаких заборов нет у них. И это меня реально радует, потому что в Японии, как вы знаете, особенно в Токио, это просто какой-то ковздец с этими заборами, они сплошь и рядом, везде, где надо, где не надо. Люди просто эти заборы пихают во все свободные пространства. И это очень мешает передвижению людей, в том числе и на велосипедах, или пешком, или с коляской, да как угодно вообще, очень мешает передвижению людям, которые ну, привыкли ходить пешком по городу, гулять. То есть ты там спокойно не погуляешь, между домов там не пройдешь, где-то угол не срежешь. и Но ну, это, конечно, хрен... хреново. Да, здесь вот находятся у них типа заброшенные сады. Как я понял, здесь раньше тоже были дома, но судя по всему, их уже давно снесли и остались только сады после них. Это... Типичная картина как бы в России, кстати, вот ромашки хорошо, прямо разросли здесь очень много, видимо у кого-то были, ну это как бы полевые цветы, в целом их очень много, да, ромашек здесь прям дофига. あとこれでもあのこのイ、あの鹿見たやつこれ見てホテルだろう鹿、このクマを怖いねだからあのここにあのこういう線がしますあのトンポを見ますうわっ так welcome всем мы тут снова в полях мы в полях там я не знаю слышно меня нет вот тут приехали вон точила стоит вот еще одна там двое летают на на дроне с, с какого с термокамерой с той стороны летают двое на мавике ищем этого Медведя. Медведя здесь. город медведи водятся, бегают средь бела дня. Но он такой маленький, говорит. Но где-то был. Сюда вот прям сегодня в полосу перебежал. Мы переквалифицировались в охотниками за медведями. И правда, у нас ружья нету, нифига. Будем, наверное, вон землей его закидывать, Закапывать заживо, что ли, я не знаю. Или его как покрышками, то есть, забрасывать. В общем, если он на нас выбежит, то нам как будет. <свот> вот. Так что, <свот> не повидайте лихов, давайте. Что-то я там задубел на улице, вообще жесть. Решил в машину сесть. Думаю, сейчас лучше поснимаю из машины. В общем, вот тот чувак японец на машине приехал. Это местный ну, типа, егер или как из лес лес охраны значит он сказал что вот видел медведя который выбегал из вот то вот лесополосы который поперек и перебежал от которого вот сейчас идет вдоль полей сегодня буквально небольшой медведь это может быть это был полметра такое высоту и ну, вот мы сейчас пытаемся его на дронах выследить, там один дрон с термической камерой, один с обычной но хрен там плавал как говорится, он уже давно слинял отсюда что он дурак что ли ждать когда особенно у этого чувака есть с собой винтовка он говорит, если что, мы его сразу вольнем но в чем я, конечно, не уверен но ее даже не доставал, потому что сейчас вот он выбежит из тех кустов и что этот будет, я понял, сделать побежит доставать я не знаю, вообще какой-то цирк. В общем, так и живем. Ну, пока никаких медведей, ничего нету. Ну, и вряд ли будет, наверное, холодно уже. Он пошел спать домой, блин, в берлогу, брата. Так что, ладно, давать. Мы продолжаем. Здесь такое вот неплохое поле. Это мы опять приехали искать медведей. Я не знаю, опять кого здесь мы найдем. Ну, походу тут уже медведи все повырубали вот новые елки посадили Да, страшно прям как. в общем опять летаем на двух дронах один матрис 210 и а другой матрис о, матрис мавик вон там он стоит короче пока никаких результатов но зато здесь есть земляника Земляники здесь до хрена, значит медведи сюда приходят иногда. Вот он мелкая Сейчас, наверное, не сезон. такие тут леса на Хоккайдо, ели огромные, и впереди что-то там знак какой-то непонятный или что это белое, и здесь вот орешник, осины или еще что-то, отсюда плохо видно, крапива много очень, ну да, считай, как в России, леса такие же и погода такая же, прохладная. В общем, внутрь мы туда не пойдем. Так как Егер сказал, тут животных дохрена. Это как национальный парк, и могут атаковать, напасть там все дела. Вон они разбежались. Тут, тут у них посадка елей. Очень много мелких елей. Здесь. Посадили, вырубили сначала вот эти старые, посадили новые. Тут такого типа питомника. Так что вот так вот. Медведи ожидаем. Они тут местность сканируют, ищут. Где какой медведь выбежит. Только я что-то. Что-то я здесь очкую, здесь стоять. Я лучше поехал бы вам в машине бы. Посидел или вообще отсюда бы уехал. Фигли тут делать, медведей ждать. Я еще не понимаю такого прикол. Ну ладно, если бы там вышка была. Если без вышки, то вообще как-то хреново. Вот такие вот дела. Мы приехали в какой-то парк. Я не знаю, как он тут называется. Если честно. Длинное название. Здесь ферма по производству сыров. Разные делают коровы тут сидят кони торчат в общем весело живут люди а вот здесь у нас у них находится экспозиция старых вещей можно ознакомиться как это все было раньше выглядело В 2011 году вот old japan присудили какие-то им регалии видимо лучший сыр в японии был вот здесь такая картина красиво да на самом деле здесь интересно и недорого пиццы вот разные продают цены сами видите люди кушают сырное кафе сырное кафе называется здесь место санки вот зимой кататься вот удобно видимо к лошадям привязывают и погнал но пошла так, работают они до 4 вечера, надеюсь, мы успели. Это миягишная. Здесь можно купить попкорн с сыром. Хотя, наверное, очень вкусно, попкорн. Это что такое? А это вот для якинику вот такие панели тяжелые. Это чугунные, чтобы вот жарить. Тут, конечно же, вот свинюшки, коровы. Видите там запрягают. Тут еще свинюшки тоже веселые. Кейки, продают, вот чизкейки, видите здесь, мясо, мясо, сразу пицца уже замороженная, ну цены в принципе нормальные, я бы не сказал, что запредельные хорошие цены, 500 йен, очень даже неплохо, здесь, вот я еще смолк чиз, я бы взял бы прям упаковку смоук чиза, если это возможно, Вот здесь что-то я не наблюдаю. А вот такой еще есть, да? Упаковка. Кстати, тоже недорого мел. Он с дыней, с дыней что ли? Вот здесь даже фотографии овец и коня есть. Прикольно, прикольно. Что тут есть еще вкусного? Я не знаю, что это. Это же мороженое, чиз, тоже сыр. Вот у них карамель, карамель. Прикольные фигурки. Бобер. календарь какой-то, музей, не знаю, что почему. и разные медали, регалии, видимо, вот, награждали. И чизкейк вот, пожалуйста, вкусно, 850 ян. Вот тут овечки, как дела, норм, живете круто, да? У вас тут неплохо, так свободно, пространство есть, есть еда, воды правда нету. Но это ничего. Шерсть вас уже побрили, я смотрю. Давно. Ну и вон там вон кони, пони. Козы. Козы, конечно. Херна он Мария играет. Сразу вспоминается этот мем в ютубе, где там осел, козел, что ли, такой, Б, -э -э, как заорал. В общем, такой вот прикольный мем, да. А вон там эти ослики или кони. Ну, я туда не пойду, у нас эти товарищи -то свалили, блин. Не хотят, короче, не хотят, короче, ждать. Меня бы быстрее убежали от меня. Как только я предложил пустить одну из овец на, на, на стейке, они сказали, что мы пошли, короче. я думаю, ну, ладно, тогда хрят с вами. Да, а мы продолжаем. И вот здесь загон с пони. Ну, так какие-то они немного странные пони. А вот ламу, лама прикольная. О, привет делаешь о как она жует и ну, живет она прикольно и вот эти два пони тоже ладно пойдем найдем других пони здесь где-то должны быть еще о а вот же пони и палат. вот это прикольные лошадки вот такие вот пони здесь а вы говорите там нету пони Я же говорю, есть пони вот мелкая кстати, вот в Сочи, по-моему, или где-то на курортах детей катают на таких лошадях, запрягает их и детей катают. Ну, а там вон семейство козлов или коз. Ну, вообще не знаю, у них там делает делегации, вон с, с, с бородами сидят. Не, ну так прикольно вон, ходят, побрили ее там, видимо, я не знаю, что с ней сделали. Ну, в общем, вот это еще более-менее нормально, а та какая-то заросшая. Вот такие вот пони здесь. Вот, а это не пони, это уже что-то другое. Это транспорт, видимо, их местный Роба, роба, это для работников, значит, для работников роба, рабочие. Вот. Так что все окей, мы разобрались, что это или кто это был. Так, ну теперь мы идем назад. В наши кафе и кушаем дальше там а здесь такая мини-ферма это как бы для всех желающих чтобы посмотрели из кого делается сыр молоко ну, там это вот козье а там на той стороне кстати уже большие кони вон там но мы туда не пойдем поэтому все ок в итоге я пришел, значит, к конягам. Сейчас хочу вот взглянуть на в глаза и спросить, где вы шлялись. А вон там коровы. А там вот там вот были коровы. То есть кони, коровы. Это вот Ханабата, место такое около Сарабецумура, где мы были. На Хоккайдо. И вот у них такая ферма здесь большая с бесплатным зоопарком. Ну, вон там зверей куча разных. Можно посмотреть с детьми приехать. Очень-очень удобно. Ну а сейчас мы едем назад в аэропорт и поедем уже домой. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео о Японии. Ну а с вами был Дэн. До новых встреч. Пока.